десятилетия 20 века было воистину изумительным. Не только потому, что оно было последним и не только в столетии, но и в тысячелетии, да и не только потому, что перемены, которые коснулись и нашу страну в том числе, были интересными с точки зрения современной истории. По большей части 90-е интересны нам, россиянам, от того, что в то время дети и молодежь активно изучали до этого неведомые, ну или если быть более точным, недоступные развлечения. И речь идет не о кино, ведь видеосалоны существовали и раньше, а скорее про видеоигры. Ведь именно в 90-х юные геймеры познакомились с Дэнди, являвшейся подделкой оригинального Famicom, она же NES, и Sega Genesis, она же Sega Mega Drive. Я не буду сейчас разглагольствовать о том, насколько тогда, в 90-е, эти приставки были популярны и с чем пришлось столкнуться тогдашним детям, во всяком случае сейчас. И на это есть несколько причин. Во-первых, я родился под конец 90-х, а на момент наступления нового тысячелетия мне было 3 года, так что я чисто физически не могу вспомнить что-то, что было в то время. Да и навряд ли я успел что-то застать. А во-вторых, я этой темы коснулся случайно, считайте в порыве мысли, который увел меня от изначального направления в повествовании. Однако хочу заметить, что когда-нибудь выпуск про любимые игры на Sega я обязательно сделаю, так как в свое время эту приставку я стороной не обошел. История там хоть и не особо интересная, но рассказать есть о чем. Возвращаясь к теме. А я хотел поговорить про кино. В 90-х зрители получили небывалое количество кинолент, ставших в своем роде культовых. Ведь фильмы, ставшие популярными в то время, выходили часто, и в большинстве своем были действительно интересными. Вспомни только обилие боевиков, выходивших в то время. Но он сразу приходит второй терминатор, Леон, Святые из Бундака, Без лица, крепкий орешек 2, час пик, плохие парни, миссия Невыполнима и другие ленты. Но и кинофантастики выходило немало, например, «Пятый элемент», «Люди в черном», «Вспомнить все», «День независимости», «Парк юрского периода». Да даже на поприще телевизионных фильмов были известные и довольно популярные представители, например, «Твин Пикс» и «Секретные материалы». И одним из последних, но не по значению, в конце 90-х вышел еще один не менее культовый фильм, положивший начало целой трилогии а именно «Матрица братьев», а ныне сестер Вачовски. Этот фильм стал прорывным в своем жанре, за что и получил всеобщую любовь, а также был отмечен критиками. Да и вообще, стоит ли говорить, что за свои визуал и звуковое оформление «Матрица» взяла аж 4 «Оскара»? Однако после оглушительного успеха первой части и, так сказать, высоко задранной планки качества, многие поклонники ждали от продолжения оригинальной ленты очень и очень многого. Однако, как показывает история, перезагрузка и особенно революция были приняты фанатами и критиками немного неоднозначно. Революции вовсе обвиняли в том, что она скатилась из интригующей философской фантастической ленты в банальный боевик, где двое имбалансных мужиков чистят друг другу рыло. Впрочем, толика истины в этих словах есть. Не менее маловажным в истории Матрицы стало и аниме спродюсированная сестрами Вачовски, а именно Аниматрица, вышедшая в перерыве между второй и третьей частями фильма. Я кстати говорил же, что между выходом перезагрузки и революции прошло 5 месяцев. Собственно, Аниматрица представляет из себя набор новелл, расширяющих и дополняющих вселенную Матрицы как таковой, углубляясь в историю мира и некоторых его представителей, а также представляя интересный визуал и музыкальное сопровождение. Советовать к просмотру не буду, так как аниме, скажем, прямо на любителя, разве что смотреть его стоит только в том случае, если вас не тошнит от бурятских мультиков. Не знаю, стоит ли говорить о том, что на волне популярности Матрицы выходили и видеоигры, думаю, что нет, это и так было достаточно очевидно. Первой видеоигрой по вселенной стала игра Inter The Matrix, разработанная Shiny Entertainment и изданная Atari в мае 2003 года на PlayStation 2, Xbox, Nintendo GameCube и ПК. И лично я про нее ничего сказать не могу, так как никогда не играл в нее. Как-то прошла она мимо меня в свое время, а притрагиваться к ней только ради того, чтобы сказать пару слов о ней в обзоре, ну такое... Отмечу только, что сюжетно она протекала между Аниматрицей, точнее новеллой последнего полета Сириса, и Матрица Перезагрузка. Главными героями выступали Капитан Ниоба и Призрак, члены экипажа с корабля Логос, самого быстрого и маневренного корабля во всем Зионе. Еще хотелось бы отметить, что критикам и игрокам игра показалась спорной как в геймплейной, так и в визуальной составляющих, а потому оценки от игровых журналистов в основном скачут как пасхальные кролики. Еще одной игрой по мотивам Матрицы стала внезапно MMORPG под названием The Matrix Online, разработанная Monolith Productions, которая известна всем по сериям игр Blood, Fear, Condemned, а также Middle Earth по вселенной Хоббита и Властелина Колец. Собственно, The Matrix Online вышла в июне 2004 года в закрытую бету, а позже, в марте-апреле 2005 релизнулась. Пожила она, к слову, достаточно долго, аж до августа 2009 года, когда сервера и были отключены. Но не запомнилась искушенным ММОшникам почти что никак, так как сюжет в конечном счете все равно был признан неканоничным, ввиду того, что его действия происходили после событий революции. Но мы с вами прекрасно знаем, что в конце 2019 года Лана Вачовски начала разработку четвертой части Матрицы с Киану Ривзом и Кэриан Мосс, которые вернутся к королям Нео и Тринити. Извините, я просто должен был ставить эту информацию хоть куда-то, потому что проигнорировать ее я не мог. 8 ноября 2005 года в Северной Америке, а позже и во всем мире, вышла последняя игра по вселенной Матрице. И именно про нее я должен был начать говорить минут так 5 назад. Да, речь идет об игре The Matrix Path of Neo, являющейся полной видеоигровой имитацией всей кинотрилогии, так как она является ничем иным, как приключенческим боевиком про самого Нео в главной роли. Собственно, играть на протяжении всей игры мы будем именно за него, наблюдая и переживая все известные события кинотрилогии от его лица. Разрабатывали ее все те же Shiny Entertainment, а издательством занималась та же Atari, и издали игру на PlayStation 2, Xbox и ПК. Удалось ли Shiny Entertainment учесть ошибки, совершенные в Inter The Matrix, чтобы не совершить их в этой игре? И смог ли Нео пройти свой путь так, чтобы игроки от этого прохождения получали удовольствие? Это мы с вами и постараемся выяснить на протяжении данного обзора. Надеюсь, что часть с печенюшками у вас под рукой, так как видео обещает быть длинным. Впрочем, как и всегда. Итак, обзор на The Matrix Path of Neo. И на самом деле в этот момент я должен был начать немного рассказывать про сюжет данной игры, как делал во всех предыдущих обзорах. Но тут есть небольшая такая загвоздочка. Я думаю, что все и так догадались, но для особо медленных сообщаю. Игра сделана по кинотрилогии, а значит, что повторяет ее сюжет как минимум на 70%. Так что все, кто смотрел Матрицу, узнают, о чем будет игра. И никогда не будут играть в ней ради сюжета. Это вздор. Хотя, признаюсь... Подача сюжета тут немного оригинальнее, чем была в фильмах. Ну, то есть как оригинальнее? Скорее, подача просто расширена в угоду геймплею. Это все таки игра. Так что без лишних слов я предлагаю перейти сразу к разбору геймплея. Что может представлять собой геймплей в однопользовательском приключенческом боевике, сделанном по кинотрилогии фильмов «Матрица»? Спросит меня заинтересовавшийся зритель. А представляет он собой 40 уровней одиночной кампании разделенных на главы, которые в свою очередь представляют собой те или иные моменты из фильма, дополняя и расширяя события в угоду геймплея, о чем я уже говорил ранее. Расширение это происходит путем добавления дополнительных уровней в историю. Некоторые показывают альтернативное развитие событий в одной точке сюжета, например, развилка в начальных уровнях, когда Нео надо уйти от агентов. Конкретно здесь игрок может как завалить эту миссию, после чего события будут проходить так же, как и в фильме. То есть агенты заберут Нео, вживят ему жучок, потом команда Морфеуса его вынет. И... Короче, либо же он может таки добраться до Тринити и уехать с ней в закат, чтобы присоединиться к Морфеусу. Практической пользы это не несет, конечно, зато сделано оригинально. Вообще, этой фразы можно про многое сказать в игре, так что закрепите для себя этот тезис, а мы продолжим. За выбор уровня сложности, который кстати сделан также оригинально, отвечает самый первый уровень игры, перед началом которого Морфеус заботливо предложит нам красную и синюю таблетки. Если выбрать синюю таблетку, то Морфиус не скажет ничего, кроме как «Я разочарован в тебе», после чего Нео проснется у себя дома и игра вежливо предложит перезапустить уровень. Если же выбрать красную таблетку, то игрока выкинет на уровень, повторяющий собой сцену в зале с колоннами, в котором нам нужно будет отбиваться от противников, отличающихся тем, что каждая новая волна будет сильнее предыдущей. Собственно, если умереть на этом уровне, то игроку предложат выбрать легкий и средний уровень сложности. А если же игрок сможет убить финального босса уровня, а именно агента Смита, то игроку станет доступен максимальный уровень сложности. Вспоминаем тезис. Отдельными вкладками в меню выбор уровня являются титры и некий уровень под названием архива Зиона». И заходя на него, игрок очистится в небольшой комнате, в которой будут стоять неиспользованные в игре или попросту забавные модели. Например, корова Морфеус. Знаете, давайте вместо того, чтобы постоянно говорить «вспоминаем тезис», лучше я каждый раз буду вставлять вот эту вот иконку. А в конце посчитаем, сколько раз мы ее использовали. Еще одной довольно тезисной идеей в плане уровней стали те уровни, на которых игрок может выбрать, э, внимание, сектор города, в который он полетит, чтобы кому-то помочь. Это обусловлено сюжетом, и на первом уровне нам надо будет найти людей, которых было бы неплохо освободить из Матрицы, а на втором э, спасать капитанов Зиона от агентов и полицейских. Ну, помните, как во второй части на собрании капитанов Матрицы пришли агенты, а Нео стильно их раскидал? Вот от этого создателей уровня и плясали. При этом первый уровень, где нам надо освобождать людей из Матрицы, довольно интересен путем подачи сюжета. Во всяком случае интересен тот уровень, где нам нужно освободить девушку, который неплох как минимум тем, что на нем играет один из лучших треков в игре. Впрочем, всему свое время. Не будем пока зацикливаться на этом. Пожалуй, главным камнем преткновения для многих игроков, кто захочет поиграть в эту игру спустя почти 15 лет после ее выхода, ну или после просмотра моего обзора, что будет только похвально. И особенно присыщившихся к нормальному управлению в играх станет как раз это самое управление. Лично у меня к управлению в пути Neo вопросов никогда не возникало, хотя я и признаю, что оно не самое удобное. Но многие игроки еще тогда, на старте продаж, возмущались, что оно попросту неудобное. причем как на ПК-версии, так и на консолях. И вот с одной стороны, как я уже и сказал, я согласен с тем, что оно неудобное. А с другой... Впрочем, смотрите сами. Давайте разберем один пример. Есть в игре функция, позволяющая нам уклоняться от выстрелов или ударов. Выведено уклонение на клавишу Ctrl. Вроде ничего особенного, тем более если ты стоишь на месте или даже когда бежишь. Лишь слегка непривычно поначалу. Но как только вход вступает клавиша Shift, отвечающая за концентрацию игрока, и об этом я расскажу немного попозже, управление превращается в самое настоящее соло на фортепиано. Вот кусок, на котором я отстреливаюсь от противников. Как видите, задействованы стандартные клавиши управления, а именно VSD и мышь. Без зажатой клавиши shift уклонение производится довольно неплохо, но стоит попробовать зажать клавиши shift и попробовать уклониться... В общем, тут вам потребуется либо третья рука, что было бы в целом неплохо не только для игр, либо отвести под клавиши shift и control мизинец и безымянный палец, а под стрейв средний и указательный. И это только малое только всех претензий к управлению, которые накопились у игроков. А я ведь мог рассказать еще про способ поднимания оружия в случае, если вы хотите его заменить. Про то, что оружие убирается на клавишу G. Про то, что кнопка действий необходимая иногда в игре выведена под тап. И тут кто-то воскликнет, чего ты придрался к управлению, если в ПК-версии можно спокойно его перебиндить. И он будет прав, так как в ПК-версии действительно можно настроить управление на свой вкус и удобство. Однако есть два таких небольших «но». Во-первых, как я уже говорил, на консолях также было не особо-то и удобное для многих управление. И сменить назначение клавиш, насколько мне известно, было попросту невозможно. Из чего следует пункт «во-вторых» который гласит, что в любой видеоигре стандартное управление должно быть удобным для всех, а не только для Дениса Мацуева. При этом я ни в коем случае не ругаю игру за кривость управления, хотя бы потому, что некоторыми функциями я вообще не пользовался, да и получал в основном удовольствие от процесса, не обращая внимания на неудобства. С управлением мы разобрались, а потому было бы неплохо перейти к самому геймплею, который в основном делится на несколько составляющих, передвижение и экшен. И обе составляющие получились по своему уникальными, просто бегать по уровням вполне себе приятно, и каких-то особых трудностей оно не вызывает, игрок вполне спокойно может бегать, прыгать, лазать по лестницам, цепляться за карнизы и тому подобное. Здесь то и выходит на сцену та самая концентрация, про которую я мельком упомянул в пункте про управление. Зажимая клавишу Shift, игрок и мир вокруг него входят в режим Bullet Time, замедляющий время вокруг и позволяющий проворачивать не менее крутые вещи. Например, бегать по стенам, как вверх, чтобы забраться повыше, так и вдоль, чтобы преодолеть пропасть. Также от стен можно оскакивать и забираться еще выше, если вам это, конечно же, необходимо в рамках уровня. Плюс, со временем у игрока откроется возможность совершать двойной прыжок, а то и вовсе взлетать вверх на непродолжительное время, что также выглядит эффектно... А, ну да, тезис. Простите, пожалуйста. А, ну еще в концентрации наш прыжок будет немного длиннее и выше. Кстати, если говорить о прокачке способностей, которую я только что косвенно упомянул, то она производится вполне необычно, и вполне обычно в тот же момент, и тоже имеет два типа. Первый тип, это когда Нео обучается чему-то непосредственно во время прохождения уровня. Будь то новые приемы, или тот же двойной прыжок, или вообще то самое уклонение, как в первой матрице. В этот момент Нео совершает действие, которое по идее должно напоминать вот это вот. А после этого игра пишет, чему он внезапно научился и как это использовать, что в целом удобно. Второй же тип представляет собой прокачку непосредственно перед уровнем так называемой... Хм. А у этой штуки нет названия, так что пусть это будет Сфера Пути Избранного, которая, кстати, выглядит как красная таблетка по очертаниям. <coughs> так вот, здесь игрок может еще раз посмотреть все приемы и умения, которые были открыты им на протяжении игры, а также приобрести одну из открывающихся способностей за один поэт перед началом уровня. Собственно, и умения делятся на два типа. Одни на протяжении всей игры будут уникальными для Нео, другие же представляют собой модернизированные умения, которые уже были доступны игроку. Как-то я сложно объяснил, но тут есть и пояснительные примеры. Банальная комбо из трех ударов, которая дается в самом первом тренировочном уровне, постепенно прокачивается до шести ударов. Обычный прыжок сначала становится двойным прыжком, а после с помощью прыжка можно будет взмывать воздух на непродолжительное время, о чем я уже говорил. Тоже обезоруживание, например, меняется, а уклонение от тех же пуль, вы не поверите, модернизируется в восстановку пуль, которые можно еще и обратно в противников запульнуть. Красота? Красота! Ну и стоит упомянуть, что в игру добавили небольшой исследовательский элемент в виде чемоданчиков, разбросанных на некоторых уровнях. Собирая их, игрок сможет открывать различные концепт-арты, видеоролики и комбо, о которых мы поговорим немного позже. Ну и все кат-сцены, выполненные из кадров оригинальных фильмов, также можно будет посмотреть здесь, если вам это, конечно, надо. Собственно, перейдем к боевой системе, которая также предстает перегоргом в двух видах – драках и перестрелках. И согласитесь, было бы странно, если бы как минимум одной важной детали из фильмов, которую мы полюбили в том числе из-за этой детали, не было, а именно тех самых эффектных драк. Однако забегая вперед скажу, что в целом драки выполнены приятно, но не особо эффектно, во всяком случае местами. Хотя та же драка с толпой смитов, например или один из моих любимых уровней в игре, где Нао должен противостоять толпе вооруженных топорами азиатов, очень даже запоминаются, просто потому что в этих уровнях весело проводить время. Так вот, составляет собой драки обычную битамап составляющую, где нам в лице Нео нужно максимально быстро и эффектно раскидать толпу пушечного мяса, составляя из наших ударов нехилые комбинации. Собственно, концентрацию, про которую я уже говорил, можно применять и на боевую систему, ведь во время концентрации даже стандартные комбо-удары имеют две разных вариации. Также неплохим приемом во время драк является захват, с помощью которого, как ни странно, можно захватить противника и либо швырнуть его в сторону или толпу врагов, либо провести на нем прием. Более того, захватить одновременно можно не только одного врага, а, например, двух или трех, что позволяет более быстро расправиться с пачкой противников. Ну и не стоит говорить, что групповые захваты выглядят еще более эффектно. И тут я мог бы описать все известные в игре приемы и комбинации, коих на самом деле очень и очень много в игре. Но проблема заключается в том, что все это бесчисленное обилие просто физически невозможно прощупать на протяжении всей игры. Ну вот просто никак. Более того, про некоторые приемы, которые были полезными в начале игры, игрок может спокойно забыть уже ближе к середине, просто потому что они становятся скучными. Да и выполнять их немного дольше, чем просто подойти и накостылять очередному спецназовцу, например. Добавлю только, что игрок может наносить удар ногой в прыжке, а также захватывать противника в воздухе, будь то обычный прыжок или отскок от стены. Не менее полезным в драках становится и холодное оружие, с которым игроку то и дело дают побегать. Например, на двух уровнях, где Нео будет бегать с катаной и рубить всех вокруг в довольно приятном сеттинге японских классических фильмов про самураев и ниндзя. Хм, интересно, а такие вообще существуют? <кхм> в общем, холодного оружия, по сути, в игре не очень много, но оно есть и делится, по сути, на три основные категории. Метательные, например, те же топорики, мечи и посохи. И со всеми тремя типами оружия в руках можно точно так же проводить комбинации и захваты, которые выглядят не менее эффектно, хотя… нет, топорики и мечи скорее входят в одну категорию, просто при этом топорики можно еще и швырять в противников. Еще одним типом оружия, а вместе с тем и другой не менее важной экшен составляющей является оружие огнестрельное, которым нам тоже дают в полной мере воспользоваться. Не сказал бы, что его тут особо много, но оно есть, и в целом им приятно пользоваться. За исключением того, что какой-либо физики оружия тут и в помине нет, а чего перестрелки воспринимается не настолько хорошо, насколько могли бы. Тем не менее, из часто используемого оружия в игре присутствуют два типа пистолетов, обычный и тяжелый, пистолеты-пулеметы и штурмовая винтовка. А на некоторых уровнях игроку в руки попадут гранаты, гранатомет, а также c 4 и да, во время перестрелок также можно пользоваться концентрацией, переходя в буллетайм и раскидывать всех Акимакс Пейн, только с разницей, что в Макси Пейне перестрелки выполнены на более высоком уровне. Но, тем не менее, в пути Нео оружием пользоваться придется много и часто, плюс иногда оно бывает довольно полезно. Да и вообще, в любой момент его можно спокойно убрать и пойти воевать на кулаках. Разве что, кроме уровня, напоминающего собой какой-нибудь конконгский боевик а Крутосваренные Также один из любимых лично мной уровней во всей игре. Ну и последнее, о чем можно поговорить, так это о противниках. Ведь их тут э, довольно много. Если разделять их по категориям, а мы это точно с вами сделаем, то я бы поделил их на легких, средних и тяжелых. К легким противникам можно отнести полицейских и болванчиков из тренировочных уровней, например, из того же уровня с бандой топоров, хотя и среди них есть разные юниты. Одни особой опасности не представляют и щелкаются как орешки, другие же имеют больший уровень здоровья и немного больно дерутся. К средним противникам легко можно отнести вооруженных солдат и спецназ, которые то и дело норовят нашпиговать себя пулями из-за укрытий или щитов. Ну и к ним же можно отнести противников из уровня, представляющего собой арену из второй части, когда Нео дрался против подчиненных Мировингена. Они также довольно больно дерутся, да и здоровья у них хватает тяжелым же противником уже смело можно отнести агентов, которые также, как и в фильмах, существуют в двух вариациях, якобы старого и нового поколения. Есть в игре и боссы, то и дело встречающихся на различных уровнях и имея собственную шкалу здоровья. Не сказал бы, что с каждым драться надо умело, искать тактики или еще что-то в таком роде. Скорее нужно быть аккуратнее и не особо лезть в драку, даже зная, что вам хватит навыков и вы точно пропишете боссу тяжелые увечья внутричерепно. И вот тут, с одной стороны, было бы неплохо рассказать про финального босса игры, которого в угоду геймплея сами сестры Бачёвски поменяли, ибо финал революции в рамках игры смотрелся бы глупо. Но, да, я не буду этого делать. Я и так достаточно много спойлеров накидал на протяжении всего рассказа. Уж извините, что так вышло. А геймплей, пожалуй, всё. И мы по традиции переходим к остальным составляющим игры, которые могли бы повлиять на ее восприятие как в лучшую, так и в худшую сторону. И начнем мы, как водится, с графики. И на самом деле впечатление от графики у меня двоякое. С одной стороны, я привык к ней, так как играл в эту игру еще будучи шкетом. И меня всегда больше привлекал экшен и моменты, которые я пройти не мог от слова совсем. Собственно, из-за этого игру я полностью прошел ближе к концу нулевых, когда понял, что нужно было делать на одном из уровней. А с другой, имея под рукой тот же интернет и как ни странно оба глаза, я могу спокойно сравнить графику Пути Нео с другими играми, выпущенными в 2005 году. Собственно, если сравнивать Матрицу с играми того периода, то она графически уступает даже некоторым играм прошлого года, ведь в том же Doom 3 графика была куда сочнее и красочнее. Да даже, прости господи, в Гарри Поттер и Устин Каскабана на том же ПК графика была намного интереснее, чем тут. В матрице она смотрится устаревшей, однако стоит отдать должное, ведь разработчики смогли выжать из нее все, что можно было. Несмотря на то, что здесь присутствует зеленый фильтр, который как бы намекает, что видеоигра игра все еще по матрице, локации по здешним меркам выглядят довольно красочно. Даже некоторые подобие разрушаемости объектов тут имеется. Тот же уровень, где Нео перестреливается в тайме с азиатами, полюбился мне в первую очередь из-за дизайна уровня, который при этом был дополнен обучающим и увлекательным экшеном. Уровни в зале с колоннами что в начале игры, что другая его интерпретация, больше напоминающая сцену из фильма, и последующий уровень на крыше я также обожаю. Ведь они более-менее детально воссоздают локации из фильмов, что конечно же похвально. Да и не стоит забывать про уровень с поездом перевертышем, который выглядит просто потрясно, и который я умудрился пройти в свое время без звука и субтитров, что признаюсь было практически невозможным. Но есть у графики и косяки, причем довольно заметные. Например, самый популярный баг с пропадающим из рук Нео оружие в катсцене. Вроде ничего особенного, а по восприятию бьет довольно сильно, особенно учитывая, что тут как бы экшен в сцене, и внезапно Нео застрелил солдата из. Вакуумной пушки. Еще одним довольно странным дизайнерским решением стали уровни, где Нео нужно бегать по замку Мировингина и драться с гигантскими огненными муравьями. Вообще-то, я не об этих косяках хотел сказать, ибо чтобы ощутить всю боль от несовершенства здешней графики, необходимо перед началом игры выставить ее на максимальное значение, и мир постепенно погрузится в ад. Эти смазанные модели, которые напоминают не людей, а фарфоровые статуэтки, это совершенно ненужный блюр, и эффект из-за которого картинка местами двоится. Уровень где нужно было драться против старика самурая вообще по каким-то причинам стал высветленным, будто его лаской постирали, однако при этом максимальная графика хороша тем, что добавляет некоторые детали и постэффекты эффекты картинки, что было бы просто великолепно, не будь все остальное таким убогим и вырвиглазным. Сейчас на экране вы видите наглядное сравнение некоторых игровых сцен на низких и высоких настройках графики. И все, что я могу сказать вам сейчас, это судите сами. Ведь кому-то высокие настройки не будут казаться настолько убогими, а кому-то наоборот больше подойдут низкие настройки. Но лично мой вам совет, играйте на низких, так будет просто лучше. И как по мне, высокие настройки графики можно подвязать к нашему любимому тезису. Со звуком и музыкой в игре тоже есть некоторые проблемы, как по мне. Я бы даже сказал, что звук в этой игре не особо выразительный. Нет, с ним все в порядке. Звуки ударов, взрывов, выстрелов и все в таком духе выполнено вполне неплохо. Но не дотягивает до достаточно приемлемого уровня, как по мне. То есть, в целом-то звук нормальный, но могло быть намного лучше. Да и оригинальная озвучка могла бы быть намного лучше, ведь на роли всех персонажей картины, которые тут так или иначе встречаются, разве что кроме Тенка и Дозера, пытались подобрать похожих по голосу актеров. И все бы ничего, если бы перед началом некоторых уровней не было катсцен, нарезанных из кадров оригинальных фильмов, с которыми можно сравнить озвучку. И в сравнении она является не настолько выразительной, насколько могла бы быть. Зато вот с музыкой у игры полный порядок, хотя бы потому, что частично саундтрек задействует оригинальную музыку из фильмов. Однако большинство треков в игре составляют композиции всех известных Джуна Реактора, Джанки Экселя и The Crystal Method. Хотя, по большей части ответственным за саундтрек является шведский композитор Тобиас Энхус, который помог создать большинство реально запоминающихся треков. Лично мои любимые треки во всей игре это Axe Army из уровня с Бандой Топоров. Деки из одного уровня, где надо спасать людей из Матрицы. <сериалы> <Isabella> а также оригинальная тема, играющая во вступительных титрах. Ну и многие другие. В этот саундтрек на самом деле невозможно не влюбиться. И иногда он вполне себе неплохо дополняет игровой процесс. Переходя к итогам, плюсами игры можно считать вполне увлекательный геймплей, неплохую графику, если играть с низкими настройками и не отвлекаться на то, что модельки в игре так себе, неплохую музыку и в целом сносный звук. К минусам я бы отнес полный перенос сюжета как такового, потому что игра базируется на фильмах и рассказывает ту же самую историю, чего ничего нового в плане истории игрок не узнает, пусть она и разбавлена некоторыми моментами, будь то обучающие уровни или некоторые сюжетные разветвления. Также к минусам я бы причислил неудобное для многих игроков управление по умолчанию, а также тот самый тезис, который, напоминаю, звучит так. Практической пользы это не несет, конечно, зато сделано оригинально. Почему это минус? Ну, хотя бы потому, что держа этот тезис в голове во время прохождения игры, лично я понял, насколько игра далека от идеальной. Но при этом осознаю, что разработчики пытались учесть ошибки, допущенные в Inter The Matrix. Пытались сложить в проект душу и сделать качественную игру по вселенной матрице. Но большинство элементов, к сожалению, либо игнорировались, либо были забыты. Кстати, сколько там всплывашек за все это время-то всплыло? А, а я посчитал те две, что были до того, как я начал считать вообще? Да, посчитал. Вместе с ними всего 11 пунктов, которые лично я нашел, и которые отлично отражают этот тезис. И согласитесь, пунктов довольно много. Тем не менее, если после всего вышепересказанного вы спросите меня, стоит ли поиграть в The Matrix Path of Neo, то я отвечу, что несомненно стоит. Да, у игры есть некоторые недочеты, играть в нее не особо удобно. В плане графики она выглядит устаревшей, но эта игра, пожалуй, единственная, в которой можно почувствовать себя Нео, окунуться во все события фильма с головой, получить удовольствие от драк и перестрелок. И тут я вспомнил, что не упомянул про уровень, где нам надо отстреливать вертолеты и солдат, будучи в вертолете и стреляя из пулемета. И ведь это тоже был крутой уровень. Лично я, что тогда, что сейчас, но влет геймплея и всего происходящего на мониторе кайф, не обращая внимания ни на недочеты, ни на графику, ну честно. При этом я сам подметил все косяки и прекрасно понимаю, что игра не идеальна, но все еще играю в нее с удовольствием. Так что если взвесить все за и против, то я бы дал этой игре оценку в 6.3 из 10. Игра как минимум веселая. И если вы мне не верите, Попробуйте поиграть в нее сами. Благодаря умельцам из интернета поиграть в Full HD вполне возможно. Еще бы ограничения в 30 fps убрать. Оу! Oh. Вы, вы уже тут Извините, отвлекся uh, раз уж вы тут, наверное, ролик уже подошел к концу, а посему большое, прям огромнейшее спасибо вам за просмотр. Я очень старался над этим роликом, как видите, он вышел аж больше, чем в полчаса. Ну, знаете это в основном потому, что я люблю много балаболить, не по теме. Так или иначе, если видео вам понравилось, то не поленитесь поставить э, лайк. Ну а если же оно вам не понравилось, то не поленитесь поставить дизлайк. Это будет как минимум честно. Также напишите ваши комментарии. Я буду все читать, конечно же, как и обычно. Пишите о том, что видео затянуто, то что я много воды лью, то что я жирный урод. Все, что хотите, то и пишите. Ну и критика конструктивной. Конструктивное. Конструктивное и неконструктивная тоже приветствуется. Я критики не боюсь. Ну и, конечно же, если хотите вы поддержать меня, то подписывайтесь на этот канал и по вашей активности, по вашим комментариям, лайкам и подпискам. Я буду знать, что контент востребован, то, что он вам нравится. И этот придаст мне еще больше мотивации на то, чтобы эм, лучше, продуктивнее, Работать и делать более интересные ролики. Ну и, конечно же, и чекайте текстовую версию обзора на stopgame.ru, ссылка на который будет в описании, как и на все текстовые версии всех моих обзоров, я постоянно их пилю на изг. и в целом людям там да, даже вроде нравится. Ах, да, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых роликов самым первым. Ну и, как я уже сказал, на этом все. С вами был Хэмилтон, Досточка, и... Всем привет!